Вот по... мне хотелось бы несколько вещей сказать вот по реакции на наше письмо можно я сделаю так так лучше будет звук и картинки сейчас Оп. я хотел бы сказать несколько слов по нашему письму отправленному на имя путина значит реакция такая да? первый эшелон это мелкий коллег приехал там специалист 5 уровня администрации президента ну и по легкому хотел добиться результата напугать Бакинову беседовал он с ней, напугать и санкциями именно в отношении ее увольнения с поста президента, эзар, президента парламента, увольнение с, из, с должности во фракции, вернее в партии Единой России и даже решение полномочий депутатов насколько я понял поэтому конечно учитывая что она женщина учитывая ее состояние они хотели быстро получить результат а сломив Бакинову остается второй второй этап он не, не настолько важный поскольку КПРФ это малочисленная фракция с России еще меньше но ну, этот маневр не удался Поэтому реакция в отношении депутатов уже будет, думаю, следующей, более, более высокого уровня. И при этом надо учитывать, ну а мы должны понять, то есть Калмыкия начинают сразу паниковать, что вот там приехал АП, вот сейчас там какие-то санкции. Никакой паники не должно быть, потому что мы должны понимать, и все политологи об этом говорят, что в Кремле несколько башен. Работает сейчас только одна, та башня, которая продвигала Хасикова на должность и которая ее теперь опекает. И опекать надо, потому что провал Хасикова это будет их собственный провал, провал этой башни. Поэтому, Ну а другие башни тоже не спят. Они хотят свое влияние, своего человека продвинуть сюда. Они наоборот заинтересованы в том, чтобы Хасикова подвалить. Поэтому идет и будет использовать для того, чтобы убрать Хасикова и продвинуть другую кандидатуру. А вот за другую кандидатуру уже э, можно побороться. Поэтому э, вот такой простой расклад. Второе. Сейчас уже пошла более серьезная реакция. Завтра приезжает начальник э, департамента животноводства Минсельхоза России. Сюда это уже значит, по второму вопросу нами поставленному, по засухе. Э, человек будет э, вникать ситуацию, насколько она тяжелая и чем возможно помочь. И думаю, какие-то действенные меры будут приняты, потому что невозможно в животноводческой республике не реагировать на такое положение со, со скотом и э, которые работают в этой сфере. Поэтому я думаю, что здесь реакция будет. уже начальник управления, по-моему, по, -моему, по или отдела по по работе с графиком. Ваше письмо получено, оно будет рассматриваться и положенный срок, вы получите ответ, потому что те вопросы, которые мы там поставили, они, конечно, требуют проработки некоторого времени для того, чтобы правильно отреагировать. И вот эта реакция, она будет важнее. Это уже будет официальная реакция. Они а под подосланного какого-то одного агента группы какой-то. И второе, о чем хотел бы я сказать, это реакция нашего населения. Мне очень понравилось, когда люди вышли в Москве, наши земляки и у приемной президента провели пикеты и также сделали записи на, вблизи Красной площади, высказали свое собственное мнение. Это, это хорошо, люди действительно начинают пробуждаться. И уже декларировать свое мнение открыто, не боясь. Это большое достижение на сегодня. Потому что мы привыкли молчать, мы привыкли молча сносить все это. И чтобы не творилось у нас с властью, люди не реагируют на это. Они не выходят на митинги, они не выходят в антикеты. Но сейчас вот движение такое началось. Все-таки ситуация требует людей, и они это начинают понимать, и эта реакция появляется, и она меня лично радует. <клых> Осталась в этой связи единственная реакция депутатов наших, Народного Урала, наших коллег, для того, чтобы мы, наконец, не высказываться. Да? Действительно в сетях, в сетях отмечают, что где знаменитая фамилия Балдашинова, неужели она сегодня омрачится поведением депутата Балдашинова, да, Владилена, э, я думаю, что в любом случае он должен высказать свое мнение. Либо за Хасикова, либо против Хасикова и проявить действительно тоже, которое было использовано ну, Балдашинова. свидания урала как, э, сделал замечание, что вы ОНФ как бы как заказная организация у власти вы начинаете реагировать на те события, когда вам власть указывает пальцем вот обратите внимание и сделай э, покажите свою реакцию. А Он на меня обиделся, но тем не менее вот сегодня это как час X для него вот проверка не надо меня убеждать в том, что ты не боишься ты реально докажи то же самое проявил в своем Мнение открыто на заседаниях Урала или до, до, до заседания Хурала. Сегодня надо уже, э, вот обращаясь к Батру э, сегодня нужно четко проявить свою позицию. То есть И... вы просто <связь> вы выскажетесь, вы выскажетесь а... либо да, да, да, либо нет, либо да? Либо да, либо нет. Угу. И обоснуйте свою позицию. Точно так же герои Калмыкии есть, Болдырев Валерий Оставич, которому уже давно надо иметь свое мнение, а так все-таки как-то гибко проходит при всех властях. Конечно, это хорошо. Есть депутат э, э, Гутулов, генеральный э, директор Сарпы, э, поэтому люди, должны, должны да, имеющие различные звания, имеющие раз, различные поощрения от власти, да, и они должны сегодня... Вот Действительно, тот момент переломный, когда они должны, я считаю, выразить свое мнение вот по этому поводу, по ситуации в Калмыкии. Она крайняя, эта ситуация, тяжелая и решающая. И насколько завтра, можно, может быть, даже наша республика ликвидирована будет, да? и мы будем безголосами здесь ходить людьми на, чужой, на своей территории станет чужой на самом деле поэтому э, сегодня тот момент когда надо уже высказывать свое мнение раз вы авто, считаете себя авторитетами в обществе э, вы скажите свое мнение э, хватит уже отложите свои шкурные интересы я понимаю что да, ну, вроде так безоблачно живется живется директорам э, хозяйства но э, Пришло время, потому что завтра вашим детям где жить и в каких условиях жить, возникает вопрос. Если вы над этим не думаете, все, что вы заработали, может пойти, в, разлететься в пух и прах. Ради чего вы бились и старались. Вот. Поэтому э -э, это очень серьезный вопрос, я считаю, для них. И для молодежи, которая сидит в парламенте, для молодых людей, которые вот становятся на, сейчас на уровне руководителей, в образовании, в медицине, в других сферах, им тоже определять нужно позицию, потому что руководитель без позиции, хватит уже, мы 30 лет так жили. И вот, вот это, я считаю, чрезвычайно важный вопрос и важный, важный такой этап в жизни в нашей республики. Я хотел бы пожелать депутатам Хурала, на вас смотрят люди, вы сегодня в Перекрестье. Да, взгляда на вас цело, всего населения республики и от того, как вы себя поведете от этого зависит ваша дальнейшая судьба на самом деле или вы э, действительно уважаемые авторитетные люди да, как вот, э, о, о, о Валерии Оставичи говорят, вот, хозяйственник но сегодня для Калмыкии такой момент, когда хозяйственник руководитель должен четко проявить свою гражданскую позицию не бывает руководителя без позиции настоящего вот мое такое пожелание все круто сонал есть что-то добавить а? ну, я вчера публиковал пост я я вчера публиковал пост о том что Ехали. чтобы депутаты высказали что они у нас не высказываются я приглашал их на прямой эфир я сейчас предлагаю на прямом эфире прозвонить каждому из депутатов они ответили на этот вопрос. Нам, нам, вы дадите нам телефон? Все. Мы сейчас будем прозвать прямо отсюда. выяснять их мнений Чины, ты, ты, ты согласна? Да, кстати, кто знает телефоны, каких ну, депутатов, пишите Максу в эфир. Мы будем переписывать и звонить им сейчас прямо и спрашивать. Арслан. Вот Арслан там, там. Или депутаты, которые Я подписали, знаю. подписали это письмо. Депутатов. Пишите прям прямой эфир. Через будет переписывать, да, мы будем звонить. Mm. Начнем. Так, микрофона нет, к сожалению, да. Приходится разговаривать громче и слышать звук ветра. А наш телефон не ждет. Нет, ну, у меня может быть будет, потом надо о, сделать маленький микрофон, вот о, такую о, пушку. Я пушку, надо пушку такую маленькую. Макс, ты когда будешь вырезать? Когда? Ну да, ну вырежу, скину. Да. Ну когда домой приду, наверное, уже да, сохранится она. Так, уважаемые друзья, света, света звука, простите, звук за ветер. Простите, подведу итоги разговора нам Сыра Викторовича. То есть он призывает всех депутатов Народного Хурала, имеющих авторитетное мнение, авторитетный, авторитетный вес перед жителями Республики Калмыкия, призывает высказать свое мнение, наконец-то занять определенную позицию, перестать болтаться как какашка в унитазе и все-таки либо утонуть либо вплыть э, уже до конца макс ты видел ты там мне у меня подчинение где не, не это съесть. же раньше же был подчинен сейчас не, только сонал сейчас а, меня нигде нет ни не на ли, картинках да, ничего нигде да, не пишут да. я баб я чис, на есть, чис, чис, чисто напрямую на госдеп работал Рубата Сергеевич. Ну, Мендет. Ну. Вот я в прямом эфире на, на, на данном онлайне звоню тебе. Вот такой вот вопрос. Ты согласен с теми депутатами, которые, наверное, написали письмо по коронавирусу и по засу? Вот как депутат? Я говорил уже Мы сейчас с всех депутатов в прямом эфире вот такую акцию решили сделать. Просим высказаться и занять в сторону. Алло? Ты говорил свое мнение. Какое мнение? Ну, ты не хочешь Я говорю прямо в прямом эфире, озвучиваю прямом эфире. Не, не ты один, сейчас всем депутатам будем звонить, бат. Ну, мне не понравилось. Если писать письмо президенту, оно должно было быть другое. То есть, с аналитикой, с обоснованием, с конкретными чувствами, с конкретными приглашениями. Ну, все понятно. Спасибо, Бадр. Не, технически, А Нет, технически, а что ты не, не говоришь дальше? Ну, он бросил трубку. Бросил да, трубку? Он получается говорит о том, что письмо, если и писать, то нужно было его делать правильным, так же? Да. А так оно бестолково. Нет, он говорит что-то, что. Да, Бат. А вот в каком формате он его не устроил? В таком формате оно его не устраивало? Я же говорю, вот именно в таком формате письмо менее не устроило. Если писать, то писать у нас нормально. А так так, оно, но, напомнило... но согласен, что нужно было писать? А так оно мне напомнило письмо, ну я не знаю, пенсионера. Ну, но ты согласен с проблемами, которые есть, и на них надо реагировать? Хотя бы так. Проблемы есть, конечно, проблемы есть. Все, Батер, спасибо. Получается так, да, мнение Батра, письмо надо было писать, но писать, писать нужно было его более-менее грамотнее, наверное, без употребления слова глубоко уважаемый. Не, ну это ты уже придумал. Батер сказал, что, чуть -чуть. что надо писать, писать проблемы есть, письмо писать надо, но писать его чуть-чуть по-другому. То есть. Депутат Междучи, еще и он председатель его я Батра знаю, просто знаю, что Батра лежал в больнице. Батра знает, что эти проблемы есть. И да. И он говорит, что надо проблемы есть, но, но надо писать по другому. То есть еще один депутат высказывается, что проблемы есть. Кто у нас еще? Есть и номера. Валерий Антон, у вас есть, наверное, номера депутатов Народного фурала? Я с ними как-то не поддерживался. Если кто смотрит нас, скиньте номера депутатов Народного хорала. А Батарь Юкалья? Баттер говорит, что проблемы есть, но чуть-чуть письмо надо писать по-другому. Не, а вот письмо, ладно, писать. Они что, считают это нормальным? Это вот, ну, обыкновенный клерк из Москвы приехал и третирует их. И они нет, считают, что это нет. нормально? Олега, То есть вопрос... они считают, что это нормально? Нет, мы вопрос по-другому ставим. Проблем. Проблемы есть или нет? Вы, вы, выходит так, что приезжает человек. И вот. кому... не, Люди и... пишут о коронавирусе, пишут про засуху, вот приезжают через и я... решают политические и... кризисы депутатов. Я поэтому и говорю, они что, считают это нормальным? Они его должны, вот... не скрываться от него, они должны гурьбой сюда прийти и послать его а на трибуны. Сейчас звонить и спрашивать о наших депутатов мнение. Дорогие друзья, 140 тысяч человек, скиньте нам на телефонов депутатов. Откуда кто, что... нет, Откуда? Кто, люди знают? Люди в основном на нашем канале... 100%! Основном... 100%, 100 Здесь сидят те же самые депутаты и смотрят. <сínt> <сínt> люди в основном, которые на нашем канале сидят смотрят, они чаще всего находятся за пределами Республики калмыкии и они не могут э, э, в той или иной причине высказать э, свое мнение. Повели, у меня был номер Сухинин, когда мы к нему ходили. Вот, как зовут. Сергей? нет, хочется? Не, не знаю. Вижу. Поэтому, наверное, из-за этого наши смотрят. Они вас смотрят и выключили. Где тут? Александрович. Мы лишь его номер, сейчас звоним. Все, он выключает абонент, не абонент, по воскресеньям не работает. Ветер а, Как с ветром, как со звуком. Слышно вообще звук. Если я вот так поставлю, ветром закрою от вас ветром. Открою за вас микрофон. Да, да, я помню, у меня было номер захинино. Короче, нам нужно сесть в машину. Да, говорю, вот сейчас, вот да не сказал. возьмет он трубку. <соцентрический> Не берет, ну, не берет трубку. Сухинив Сергей, Сергей Александрович не берет трубку. Я думаю, может он как воспитанный и порядочный человек перезвонит нам. Тысячу рублей? 100. Тысячу рублей ладно, кто, <существует> <существует> <существует> <существует> <существует> Вы положите тысячу рублей, так, ладно, кто, а, ладно, кто тысяч рублей знает, по номеру, указанному кто знает, в описании под видео. Нет, кто знает <существует> номера телефонов <существует> и не хочет скидывать в прямом эфире номера депутата, скидывайте мне на номер WhatsApp. 927, 595, 31, 55. Действительно, правильно? Ну как? Я вчера, еще раз говорю, я вчера опубликовал пост и пригласил 9 депутатов на прямой эфир по этому вопросу. Действительно ли есть у нас проблемы или нет? То есть эти 8-9 депутатов придумывают? Да? Или как? преувеличивают их? Давайте спросим у других, почему они не подписались. Все? Короче, не Ахти, да? Что происходит на самом деле? Оба, да? Аслан дни ну, он подписывал, мне не нужен его номер. Сангаджи Тарабаев тоже не нужен. Кстати, он... Сангаджи Тарабаев находится в Камуке, да? Или он улетел? Я видим, Или он улетел? улетел? Сангаджит Арбаев. Да? А? Сангаджи Тарабаев улетел? Я не знаю, он... ну, Набери ему, он интересует сейчас, что. Ну, да. ну, не, он... не, мы, мы же говорим про депутаты. Он бросил да, в третьем классе шпу, Если он уехал, когда... 15 -15, когда... Он уехал, что ли? А? Гость уехал? А я даже не в курсе по поводу, 25 -25. уехал в гости или нет. Сниму, вот смотрите, молодежь Сниму. ходит и показывает классы, ставит лайки, в общем, Сегодня у нас э, молодежь, э, которая готова принимать участие в развитии своей республики. Они понимают, даже вот эти вот молодые девочки понимают, э, о чем идет речь и куда все идет. тигр. Кто из депутатов нас смотрит? Возьмите трубку. Может быть, тысячу выиграем. Там человек ставил тысячу, что никто не возьмет. Есть. Да есть еще кому позвонить? Есть. Давай. Извините, давай. давай. Кому? Мутулов Михаил Николаевич. Громкость какая здесь? А вот. Вы говорите, что это прямо у Да, тотализатор на канале зан онлайн Ставим ставки, возьмет ли трубку депутат Народного фурала 6 созыва, да? 6, -го? 6 -го созыва перед сессией и сможет ли высказать мнение свое именно, мнение, которое не юридическое. Не прыгать, не скакать, а скажет, что он лично, он избранник народа, думает о состоянии, не, ну, не слышу, как, которым на, в, в котором находится республика Калмаки. Так что э, э, ставки возрастают, у нас коэффициент 7. 7 против 1. Все, сказал, ушел. Так что, вот такие дела. Все, ребята, как дела? Местные? А, зачем нам Марина Мукабенова? Марина Мукабенова сегодня не решает никакие вопросы. Если у вас номер, конечно, есть, Нет, скидывайте, Марина давайте уже она написала она так да. Подождите, друзья. Нам нужны номера тех депутатов, Которые не подписали письмо Если они не подписали письмо Соответственно, выходит то, что они говорят, что у нас нету этих проблем Короче, ну, Макс, нам надо идти в машину и там звонить А что они кто, трубку не берут, Кстати, мне начинают начинает скидывать номера Так что... Вот такие дела. Чем у меня с участка, чем у меня с головой? Немножко поправился. Ну скидывают опять Арслан Горнеев, Аслан Горднеев. Все, наверное, знают. Все знают Арслана, да, и из-за этого его номер все скидывает. Привет, Арсан. 0.30. 0.30? кто из депутатов, наверное. Да? Потому 0.33 Ольги это все номера. Да. Самый пошлетный номер. Ну, короче, этот. Как по, по мере по поступили номеров депута, мы будем звонить ему прямо вообще. Соберем номера, будем взять на машину. Как и на зарядку находитесь. А что, и там и есть официальные ракеты? не Генниева скидывает. Да никого не скидывает. Асан Держи уже высказался. Он сказал, что отпустили сейчас. Мы это знаем. Акаджи сейчас говорят. Ну никак. Не говорят? Да, это факт подтверждает, что его не было на Fight Night. -nice. Я об этом писал пост. Почему ты думаешь, что в сети есть такой... Про Хасиковский комментатор Манджиев, Юрий Манджиев. Почему ты думаешь, что это Берия? Я не, я не думаю, я уверен, что это. Ну, да? Потому что стиль, аватарка и реакция на некоторые высказывания о многом говорит. Я не думаю, я уверен. Он, из Берийков думает, что мы ничего не знаем, чем у них творится. Угу. Посмотрите, пожалуйста. Он начинает искать, короче, этих. Котей, да, это так а -а -а. называем. А вот министр это... образования, это что там, может, что-нибудь спросишь что у него? Не министр образования. На ну, кто это? А министр образования. Да. А Чем министр образования? Ну вообще просто а поинтересуйся, поинтересуйся, как они, как как как да, как болезнь ваша прошла, выздоровели нет, какова ситуация с здравоохранением, ну неважно. А болели же вы? Человек же болел, хотелось просто поинтересоваться как он лежал. Но... Вот министр образования даже был воскресеньям работать. И че, и че, и че? И что, все? Пойду я работать домой. Я знаю, что это он? Я знаю, что это он. И вы не думаете, да, что вам там так сильно преданы, да, что что да, все будут скрывать. Нет, они-то сами против вас. Вы давно их там уже за короче замучили, блядь. Так что, сейчас, не говорить, со всех сторон вы атакованы. Не нашими людьми. Вы атакованы людям, которые... людьми, которые за нас. Вы это поймите. Откуда уходит инфа? Мы знаем, намного больше, чем вы там, о чем вы там думаете. Просто публиковать такие вещи неохотно. Понимаете? Это слишком грязно будет, Конечно. слишком нечестно будет. Конечно. Это будет похоже на те методы, которыми вы пользуетесь. Не по-калмыцки это будет. Да. Просто, так. просто не из-за того, что там, мы кого-то поставили, там наш, там что что, чтобы за вами следил. Просто из-за того, что вы хреновый руководитель. Да. люди, Вы, видя, вашу люди работу, да. видя вашу работу, просто убегают, как бы, просто, просто хотят помочь людям, Рассказывают про ваши дела. Беспонтовые вот так, так, дорогие друзья, ну скидывайте номера депутатов. Да никто не знает номеров депутатов, ты вот ты людей достал. Ладно, давай мы тогда сделаем да, с тобой, Несколько Нельскринберге, мы с тобой встретимся. Да, ты возьмешь номера... Нет, у меня, был, у меня был список, список депутатов мне давали, Я найду... Сегодня? Ты посмотри... Ну, просто давай, давай может быть, сейчас объявим, что вот номер, ты в списке депутатов соберешь, и мы, допустим, там давай, сегодня я, я 8 вечера. Нет, да, Давай, я, я найду список депутатов. Мы с тобой спишемся, если что, анонсируем там за час, за два и выйдем в эфир, и будем звонить всем депутатам. Я думаю, действительно, да. Я, я вчера опубликовал после, но субъект ты сегодня сказал. Да, мы, из них есть герои России, три заслуженных работника сельского хозяйства. Почетные работники образования, педагоги, то есть, которые должны подавать пример, а, участник боевых действий, имеющий медаль за отвагу, предприниматели, бывшие заместители руководителя Елецкого горсобрания – это все достойные славные люди, даже а, заслуженный работник народного хозяйства Российской Федерации. Они не должны прятаться, они наоборот должны выходить и говорить с удовольствием, даже выходить в прямой эфир и комментировать данную ситуации. Еще бы я хотел бы услышать Саглар Бакину, что же она сейчас молчит, какие там ситуации, пусть расскажет. И вообще было бы хорошо сделать, если бы сделала... Да а пресс-конференцию. Вот ну, Было бы круто, да, может быть, к ней Я, предлагаю, бы, да, я предлагаю, да, мы организуем эту пресс-конференцию. Если кто-то хочет выступить, давайте выходить. Нас легко найти. Мы быстро выйдем, мы быстро скажем, мы быстро организуем, анонсируем. Еще раз, уважаемые друзья, уважаемые... Короче, будем в эфире звонить, Да, уважаемые друзья, уважаемые земляки, э, подвожу по, э, итог. Чуть позже, если мы найдем номера телефонов наших Где депутатов, мы найдем? мы найдем номера телефонов наших Ей депутатов, сюда. выйдем в прямой эфир и позвоним с, э, им всем, для того, чтобы понять, э, э, какую сторону, какие мысли они имеют по этому поводу, по поводу как раз вот э, ситуации коронавируса и о ситуации с сельским хозяйством у нас в Калмыкине. А если депутаты не будут брать трубки, не ответят, то народ, соответственно, будет делать да. выводы. Ну, а вам остается только делать выводы, на самом деле, каких людей мы выбрали представлять наши интересы в законодательной власти. Поэтому, возможно, нам нужно будет людям всем проснуться, собрать подписи и просить досрочного распуска Народного Гурала и досрочных выборов как главы, так и всех депутатов, которые там находятся. Потому Никто что, вы, сделать. ну, по крайней мере, можно инициировать, просто людям показать, что нет, мы, просто, опять же, нет, выборы... Мы, мы вы... показали депутатам ИГС в прошлом году. Угу. Все сделали выводы, Сейчас пришло время. Показывать депутатам Народного урала. Также делайте выводы. Соответственно, я так понимаю, следующий депутат, кто захочет идти работать туда, то, то он будет думать и он будет знать, что за ним будет плесканный народный контроль и э, частенько будет принимая решение, оборачиваться на тех людей, кто стоит за ним. Да? Да. Так, сегодня или завтра? Я вот не пойму, где-то у меня был список на телефон. Так что, уважаемые друзья, анонс сделаем, когда мы будем прозванивать депутатов, потому что э, к ним на прием так и не получается попасть в связи с э, коронавирусом. Есть, прием дистанционный. Да. Точно. да. Вот в понедельник мы как раз э, на правах э, дистанционного приема граждан будем звонить каждому из депутатов и задавать им вопросы. от от жителей народа и уважаемые друзья кстати в комментарии под этим видео кстати, да, а, пишите да, пишите пожалуйста те вопросы которые нужно им задать самые самые интересные самые Зачем? нормальные мы зададим еще необходимый да, который вам нужно будет. так что сухинин не ну может быть воскресенье видишь они там рабочий телефон убирают в сторону а в понедельник уже грех не взять понимаешь да. Так что большое спасибо. Нет, вы знает, да, знаете мне, телефоны. Да, знаете телефоны, знаете телефоны, да, скидывайтесь, она у нас. Все, всего доброго, да, новых встреч. А, а митинг продолжается, вернее, не митинг, а кен. Пикет, да, одиночный пикет, пикет и продолжается.